Добрый вечер, друзья. Сегодня у нас беседа о джазе. И сегодняшний наш гость – это Виктор Радзиевский. Виктор у нас директор известного московского джазового агентства, журналист, да, как понимаю, да. именно по джазу. Ну, музыкальный журналист в целом, но специализирующий на джазе. Угу. Да. А, продюсер. Есть, а, ну, я как знаю еще, ты, получается, не только продюсер, но еще и занимаешься преподаванием. И проведение мастер-классов. А, есть такая история в двух направлениях. То есть, с одной стороны, это история джазовой музыки, вернее, история музыки 20 века. А, я преподавал три года в джазовом колледже Сиджем Club. Ну и сейчас не так давно вышла серия «Этика джаза». Это была серия в прайм-тайм, в джаз-клубе. Очень хорошо посещаемая, кстати, как ни странно. То есть, играли живые музыканты, я параллельно рассказывал о разных стилях джаза. И мастер-классы, да, по менеджменту джазовых артистов, исключительно джазовых артистов. Как э, ты пришел к джазу? Вау! <смех> а, пришел с детства. У меня родители, точнее, вернее, мама очень любила, очень слушала много джаза. И, можно сказать, я слушал его внутриутробно, потому что меня еще внутриутробно таскали на концерты разные джазы. И дома звучал либо классика, либо джаз. И первоначально я был между классикой и джазом, я не знал, что мне нравится больше. Но я мог засыпать только под, под, под один диск, под один из них исполнителя спал, у меня был а, диск а, Луэрм Стронга, Элла и был также еще сольник Луэрм Стронга. И я просто не мог по-другому засыпать, кроме как Амстонга. И мне настолько казалось это сказочным, настолько эта музыка оказался убаюкивающей, что я с детства ее слушал. А потом, естественно, по мере роста стал ей увлекаться. Сначала там 8 лет там откинул что-то вот такое, потом 12, потом в 15. И получилось, что я одновременно с развития самого джаза, то есть это было очень интересно, то есть я начинал со свинга, с традиционного джаза, после этого шел уже через бибопы, там, к фьюжину, авангарду и так далее. То есть я эту музыку проживал в разный период времени, абсолютно разный джаз. И получилось, что я люблю весь. Точнее, разный, разный джаз, разных исполнителей. Я сначала вообще коллекционировал до 20. Да и сейчас коллекционирую, но первоначально джазовым у нас прикосновение было как у коллекционера. Я собирал редкие записи, редкие видео, потом покупал жесткие диски на гигантское количество терабайт, скачивал все, и вот я вот сохранил такое ощущение, что у меня завтра это кто-то заберет. А у тебя, я как знаю, мама, она... Так. Композитор или не, не композитор? Нет, она, она, она играла на гитаре, и она пела в свое время. Есть, а это менее, или это на, на, на тогда, хобби, или она Тогда, когда она это сделала, будучи студенткой, она занималась полупрофессионально. Если она получала за это деньги, значит, это можно сказать, что она все-таки была профессиональным музыкантом, потому что это было уже не просто хобби. Другое дело, что родители ее настояли на том, чтобы она все же пошла в медицинский, вот. И она пошла в медицинский. А касаемо меня, она всегда радовалась, она всегда поддерживала идею того, что я джазом увлекаюсь, и что я его слушаю, как и классику, собственно, и как и рок-музыку. Но она никогда не думала, что это может стать делом жизни. Я развивался совершенно другим, другом направлением, другое образование. И она не совсем, можно сказать, верила, разделяла мысль о том, что джазом можно жить. То есть можно получать, определенные деньги. деньги, достаточные для того, чтобы можно было э, себя прокормить и чувствовать себя комфортно ну, в современном, современном, современном обществе. Существует же определенный ряд стереотипов о том, что джазовые музыканты, они живут очень плохо, и вот э, все, значит, в таком вот э, русле. Вот. Но по мере того, как я стал этим заниматься, я стал заниматься приблизительно четыре с половиной года назад, Процесс нарастания шоу, шоу, шоу, шоу. И сейчас, конечно, последние года два у нее таких мыслей, слава богу, нет. Она меня полностью поддерживает, стимулируют. Часто появляется на моих концертах, общается с музыкантами, с которыми я работаю. Более того, некоторые музыканты у меня останавливаются. Иностранные, в том числе, музыканты, которые приезжают из Англии, из Франции, Италии, Норвегии, и отовсюду. Такие дела. Ты по профессии политолог. Кто направил? Ты сам пошел в политологию? Или тебя направили? Я политолог, но я всегда относился к себе скорее как к тому, кто закончил философский. Почему? Потому что у нас политология была с очень сильным философским уклоном. Потому что я, в принципе, политикой как таковой не увлекался. Меня больше интересовал э, такой философский срез социального, и не только социального, это эпистемология, это гносеология, э, философия науки, философия познания. И это создавало определенные сложности в учебе на политологии, потому что там требовались какие-то более прикладные вещи, избирательные технологии и так далее, и так далее, и так далее. А меня всегда уносило в дебри какой-то теории, мне было комфортнее рассуждать о каких-то, да, не то чтобы абстрактных, но о каких-то каких вот концепциях, нежели чем считать, какое количество избирателей по такой-то такой, такой схеме, по такой-то схеме. Поэтому учился я на политологии, но я себя политологом не считаю, скажем так. В какой-то момент понял, что, ну, может быть, не тем занялся, или наоборот, что... У меня что, все время было ощущение, что я не тем занимаюсь. Точнее, у меня я отчетливо понимал а, то, что мне нравится. Мне нравилась философия еще со школьных лет. Мне всегда нравилась там, история, а, там, социальные науки. Но я понимал, что я иду не туда, потому что разный был опыт работы в сфере политики. Но могу сказать так, что если у вас есть хоть какие-то зачатки нравственности, вы не можете не обязательно быть супернравственным человеком. Но если у вас есть хоть какие-то зачатки нравственности, это практически самоубийственное занятие. В том смысле, что вы противостоите своему собственному организму, своему собственному, собственному душе, и это было очень сложно. И это закончилось все для меня не очень хорошо. С нервной точки зрения, с психологической точки зрения я был в очень... что-то такое сделает, то есть, Я душе. был в очень сильной депрессии, потому что я чувствовал, что я занимаюсь не тем, что это вообще вот... Я словно бы... Протестую против самой природы и иду не в том направлении. Отчасти, наверное, это был как какой-то стереотип, что я всегда стремился к определенной публичности, мне нравится быть публичным человеком, я никогда этого не скрывал. И, наверное, политика, мне казалось, это возможность делать какое-то благо, то есть э, делать что-то хорошее и, наверное, отчасти немножко тщеславное, то есть оставить, может быть, свое место. Оставить свой след, какой-то определенный след в истории. Всегда, не знаю, меня это, меня это привлекало, мне казалось, что нужно заниматься чем-то достойным в своей жизни. Другое дело, что политика и достоинство – это вещи абсолютно обратные. Поэтому я считаю, что я намного более достойным делом занимаюсь сейчас. И более того, когда ты занимаешься политикой, я работал как политолог, политтехнолог, ты, ты не видишь фидбэка, вот, то есть фидбэка, то есть отдачи. Условно говоря, ты сидишь в документах, занимаешься, например, идеологией, какой-то социологией и так далее, а в музыке все совершенно по-другому. Вот ты организовал концерт или организовал тур, ты пришел на этот концерт, ты увидел эту аудиторию, какая она была до того, как она встретила музыкантов, и какой она стала после того, как она с ними познакомилась и послушала их музыку. И это, ну, это практически, не знаю, для меня как продюсер, это вид экстаза. То есть, видеть эти улыбки, видеть наслаждение, чувства искреннее чувство аудитории. И я понимаю, что я на своем месте, и мне это каждый концерт вновь и вновь доказывает, что я на своем месте, потому что я создаю вот этот самый мост между искусством и между тем, кто это искусство готов воспринимать. И это в тысячу, в миллиард раз достойней, чем любая работа в сфере политики или в сфере продаж, например. Потому что я не считаю, что занимаюсь продажами, я не считаю, что это бизнес, это определенный… Uh, это определенный ход мысли, определенная концепция в жизни, uh, создавать вот эти вот условия для того, чтобы могло существовать искусство. И в данном случае джазовое искусство, которое я считаю одним из наиболее удивительных uh, в истории человечества. А ты думал, что вот ты, когда уходил, то есть это было джазовое агентство, почему это вообще джазовое агентство? То есть не концертная какая-то организация, не что-то другое, а именно агентство. Uh, у меня есть такая привычка пытаться проглотить больше, чем я могу. То есть, uh, схватиться максимально за кучу разных проектов и стараться сделать все их максимально качественными. Uh, то есть, это работа с утра до ночи. Поэтому я специально, максимально создал узкое, узкое направление, то есть, я решил, что есть много концертных агентств, Джазовых агентств в России, помимо моего, это исторически это агентство Игоря Бутмана. Но которое агентство не называется, это официально Игорь Bootman Music Group. То есть это э, и Лейбл, и джаз-клуб, и море-море всего еще. А такого, чтобы чистого, именно джазового агентства занимаешься только джазовыми музыкантами не было. А, ты думал, что. Это... И здесь главное не только джазовыми музыкантами, здесь главное работать с нашими, с нашими музыкантами за рубежом и с иностранными музыкантами здесь. То есть это международное джазное агентство. Вот. Такого не было. Такого не было. И поэтому я конкретизировал, я сузил специально это направление и постарался придать ему какую-то более четкую форму. Я хотел понять, чем я занимаюсь, в каком направлении я двигаюсь. И когда вы создаете подобного рода организацию, это даже для бизнеса характерно все-таки, нужно заниматься целеполаганием, то есть правильно выстраивать эти векторы, иметь в голове план определенного развития. Так получилось с агентством. А, ты вообще думал, что, например, во что это выльется? Вольет, то есть были какие-то определенные мысли или что, а пускай будет, что начну и там дальше пойдет? Я фантазер, то есть я только эта мысль у меня, то есть у меня забавным образом получается. А у меня появляется какая-то мысль, я начинаю долго с ней жить и переваривать, и начинаю строить все невероятные воздушные замки. То есть... У меня, когда это агентство создавал, я уже видел, как это агентство работает, я уже видел гастроли, я уже видел какие-то большие сцены, я уже видел фестивали, я уже видел какую-то э, какую вот, жизнь, вот жизнь, которая вот во всем этом царит. И э, когда появляется вот этот образ в голове, я, я от него не стараюсь. То есть здесь люди которые говорят, что быть реалистом, нужно вот, спуститься жить вот здесь и сейчас. И я не могу. Вот у меня появляется эта мечта именно уже в, в, в форме мечты в форме какой-то идеи, идеала, к которому я стремлюсь, и я начинаю к ней стремиться. И э, это то, что меня вдохновляет. То есть без вот очертания, наверное, того, как я хотел бы, чтобы это выглядело в идеале, я бы не смог так сделать. Я никогда не делаю, а пусть оно чтобы было. То есть такого я не помню, чтобы я делал хоть раз. То есть все равно все продумано, то есть все равно э, в этом лежит какая-то концепция. Для, для меня первична концепция как для человека с философским уклоном, первична сначала концепция, и уже после концепции какая-то материальная часть, в том числе и денежная. То есть сначала я встречаю музыканта, я понимаю, что я безумно хочу его привести мне нравится развитие искусство, и уже я потом думаю, как чисто технически это сделать. В бизнесе наоборот. Сначала э, ставится цель заработать, например, деньги, а после этого на чем заработать деньги. Вот, собственно, главная разница в работе, в подходе. Ну вот, практически сколько? Четыре года, да, прошло. То есть э, ты сейчас, получается, джазовое агентство у тебя, которое уже ездило, как я помню, у тебя было выставлено в э, Бремен на всемирную выставку джаза. Да. джаза а, сейчас ты работаешь с многими музыкантами, даже как сказать иностранными. Русскими, ну, и и и странами, русскими да. иностранными. Но ты, интересно, работаешь с ними. То есть, ты выискиваешь, да, вот эти таланты или а, такого нет? Я выискиваю да? таланты, но для меня очень важный момент. Было остается – это человеческие качества. Так я с музыкантами езжу, я живу, по сути, их жизнью, я стараюсь их поддерживать на каждом шаге. То есть не просто, какая большие крупные агентство делают, в том числе в Европе. А у них 10 человек. В этом агентстве, например, один занимается тур-менеджментом, второй занимается там букингом, то есть бронированием концертов, третий занимается этим. У меня есть помощники, но тем не менее я все равно привык делать все от и до. То есть я занимаюсь и рекламой, и букингом, и тур-менеджментом, и, и всем вообще, что это, всем, всеми частями. То есть получается, ты не просто как этот да, джазовый агент, то есть ты становишься людям другом. Пытаешься как бы... Для меня в намного важнее... Нет, я не пытаюсь. Это происходит естественно. Либо я начинаю общаться с музыкантом в скайпе. То есть это не, не просто. Мне понравился музыкант, я ему позвонил, здрасте, вот такие вот такие, такие числа, такие-то такие, такие -то деньги и так далее. Нет, я начинаю с ними общаться. И, как правило, вообще музыканты выходят на меня. Я не помню, когда последний раз... Это я, честно говоря, даже не помню, когда я кого-то приглашал. Всегда мне приходит куча писем, ежедневно приходит писем по 10. из разных точек мира, от Австралии до, я не знаю, до я не знаю, до чего, и пишут разные коллективы. Известные, неизвестные, там, мейнстримовые, авангардные, разные. А, Примеры. кто из последних, может, писал? Известные, Из последних, я даже не могу сказать, потому что я был в Бремене, я только из Бремена вернулся две недели назад, и понеслась такая, то есть полетело, полетело такое количество писем, с той числе и с музыкантами, с которыми я успел пообщаться, но их в Бремене было такое количество, то есть, я не знаю, за эти три дня я приобщался с таким количеством, 150, может быть, 200 человек, музыкантов разных, каждый из которых там, не каждый, но почти каждый делал свой диск, хоть свою визитку и так далее. И постфактом, получив от меня мою визитку, они начинают мне писать. И сейчас количество писем еще увеличилось, но у меня, я скажу честно, у меня нет времени их просматривать. Я... Я просто не успеваю, и, главное, эту работу больше никому не доверишь, ее нельзя доверить, например, помощникам, даже если они в джазе разбираются, у них свой вкус. А здесь вся идея, что я ориентируюсь целиком и полностью на себя, и вот на свое ощущение, на свое мироощущение. И когда я начинаю общаться с музыкантами, для меня важно, чтобы это были мои люди. Что я имею в виду? Музыка, искусство – это первичное искусство. То есть материальная часть – это идет во вторую часть. Я не, не люблю работать с поп-проектами, не люблю работать с проектами, которые ставят свои идеи изначально, заработок, денег. Музыкант, человек искусства, должен ставить свои идеи, э, создание какого-то уникального искусства, чего-то, что может как-то мир облагородить. И уже постфактум, да, мы уже думаем о материальной части, как сделать так, чтобы всех, всем было комфортно и всех это устраивало. Поэтому очень многим я отказываю по этой причине. То есть, мне вот какие-то сумасшедшие гонорары, э, начинают вот так вот пальцами рассказывать про то, какие мы крутые, где мы играли, какие мы эти, какие мы эти. Если за этим что-то стоит, то я это чувствую, я интуитивно это как-то вот умудряюсь поймать. И я предлагаю сотрудничество. Если нет, то нет. И второй, третий раз писать, в принципе, бесполезно. <voix> вот, потому что были, были, были очень смешные случаи, когда я отказывал, когда уже казалось, что вот уже вот сейчас должно быть как какое-то сотрудничество, но я чувствую, что вот чисто интуитивно, что это не то. И я отказываю. При том, что музыкантов, которые играют великолепные, которые как люди совершенно удивительные, чудесные, как например, Бирун Сали, который будет играть сегодня в Глагодской филармонии, э -э -э их очень много. И это чрезвычайно приятно для меня, как для продюсера, работать с людьми, который, которых я в какой-то степени люблю, которые мне близки. Единомышленники в какой-то степени. Ты однажды написал пост о том, что тебе в детстве, или не знаю, когда не в детстве, приснился Луи Армстронг. Да. Вот. А что он как бы тебе сказал, что Витя... Там, вот, давай... я, не, я не думал, что это... Нет, он ничего не говорил. То есть это как бы на ощущениях было? Да, это... Я, я когда писал этот пост в Фейсбуке, я не думал, что это вызовет такой резонанс. То есть я написал, думаю, ну блин, ну надо поделиться вот этой вот детской какой-то вот а, вещью, которая случилась, которая на меня сильно повлияла. На самом деле там была очень сложная история. Я вернулся с избирательной кампании, которая проходила в 2012 году в Самаре, в Самарской области, где я работал, и вернулся, мягко говоря, очень расстроенный, Причины, на самом деле, бэкграунд этого совершенно не важен. А, но я вернулся с ощущением, что я не знаю, чего я хочу, я не знаю, чем мне заняться, я не знаю, в каком направлении в жизни нужно двигаться. И это была, на самом деле, очень такая мощная, сильная депрессия. И я всегда думал, что я хотел бы заниматься музыкой, хотел бы заниматься джазом, но я не знал ни с какой стороны к этому зайти, ни какие действия сделать и так далее, и так далее, и так далее. И главное, у меня не было уверенности. То есть у меня не было уверенности, это был самый вот, недостающий главный компонент, у меня не было уверенности. И в конечном итоге псом, действительно, э, сплю, вижу свою собственную комнату, э, открываются двери, в нее заходит Сетчма, Уэрм Стронг. То есть вот то, как он выглядел, ну, приблизительно в конце жизни, когда ему было уже 70, это такой старик, достаточно уже он был неполным, он очень болел с абсолютно сверкающей улыбкой. Настолько сверкающей, что, я не знаю, все внутри просто начинает парить. И прошел, то есть для меня Луэрмстонг, он из детства для меня, это был один из самых главных моих героев. Луэрмстонг, а не Луэрмстонг, а не Луэрмстонг, потому что на Луну съездил. А вот Луэрмстонг, потому что сделал какие-то невероятные вещи. И он пришел, просто сел на мою кровать, повернулся, вот так положил руку, посмотрел на меня и стал просто улыбаться. И все, и сом растаем. Вот, но я встал, у меня было такое, то есть еще была отличная погода, светило солнце, не знаю, я как-то на это все посмотрел, и как-то словно бы себя скинул, вот это ощущение неуверенности, ощущение потерянности, и я понял, чем я хочу заниматься, я понял, что чем бы, я не знал, как еще, но во всяком случае, я знал уже конкретно, куда я хочу двигаться. И уж не знаю, насколько это реально, возможно, это игры подсознания, может, сама Вселенная тебя направила в образе... Острова. Сама Вселенная? Вот, скорее, сама Вселенная мне вот это вот нравится. То есть, да, Вселенная как э, материя, энергия, что-то такое неосязаемое, но что-то, что так или иначе на нас влияет. Да, вот, скорее, такая ну, и, наверное, заключительный вопрос на сегодня у нас. Я думаю, мы с тобой еще увидимся. Само собой. Вот. А, я хотел бы тебя спросить. Вот а, Виктору Радзиевскому сейчас, я как понимаю, 27 скоро будет. Будет 27. Да? Виктор Дзиевский через десять лет. Фу-фу-фу. Так, но ну если я расскажу портрет как-то не очень красиво, получится, что у меня низкая самооценка. Если я расскажу всю правду, ну, и, какие, да, зам... давай и туда... какие замки я уже нарисовал, и какие мечты... Давай у меня ограничим есть, до трех коллеги... составляющих. составляющих. Кто такой будет э, Виктор Дзиевский через 10 лет? И будет ли он заниматься джазом? Стопудово будет. Вот стопудово. Другое дело, что я очень надеюсь, что в какой-то момент у меня получится заниматься классической музыкой. Она мне очень близка, я ее очень люблю. Другое дело, что когда живешь в одном мире, то очень тяжело вот быть на двух, на двух позициях сразу. Я точно буду заниматься джазом. Я надеюсь, что я к тому времени буду женат, потому что я пока не женат. Я надеюсь, что у меня будут, я буду женат, у меня будут дети. Uh, которые будут меня поддерживать в этом направлении, в этой деятельности. И я надеюсь, что у меня будет еще больше коллег, то есть друзей, музыкантов, с которыми я буду работать. То есть агентство расширится в 10 раз, по меньшей мере. Uh, будут проводиться концерты. Я сейчас уже занимаюсь организацией концертов в Европе. Uh, например, для Натальи Складцевой, пианистки, с которой мы скоро пойдем в Италию уже во второй раз. Uh, мне бы хотелось, чтобы наши музыканты, наше искусство именно которое сделано нашими музыкантами, была возможность продемонстрировать и показывать в мире. И я хотел бы, чтобы это достижение было отчасти связано с моим именем. Потому что я очень много для этого делаю. Это мысль, которая не дает мне покоя. Я хочу, чтобы лучшие наши музыканты играли на крупнейших и лучших площадках мира. Чтобы в филармониях ставили концерты не только иностранных музыкантов, потому что на данный момент, положив руку на сердце, давайте скажем правду, в филармониях ставятся концерты только иностранных музыкантов. При всем моем уважении коллегам русских музыкантов, джазовых даже, московских, кажется, достаточно известных, очень тяжело пробить на места для концертов. И мне бы хотелось, чтобы это изменилось. То есть моя деятельность направлена на том, чтобы изменить, в первую очередь, климат джазовый. Наших музыкантов отправлять все-таки за рубеж, чтобы они демонстрировали свое искусство, и позволять им в хороших, действительно, более удобных условиях развиваться внутри страны. Собственно, через 10 лет, я надеюсь, что уже сформируется рынок, уже сформируется все, и мне бы хотелось, чтобы это было отчасти, да, связано с моим именем, как бы это числа на ни звучало, потому что я действительно этой идеей живу. То есть мне важно, чтобы так случилось. Если так получится, я буду счастлив, можно сказать, что какая-то очень важная цель в жизни будет достигнута. Спасибо. Всё. Спасибо, Витя. Большое тебе. Пожалуйста. Удачи тебе. Думаю, все у тебя получится. <свят> Спасибо.